Здравствуйте, меня зовут Виктор Бирюков, и если вы смотрите это видео, значит, да ничего не значит. Просто с сегодняшнего дня вы будете зарабатывать по 6000 рублей в день, даже если у вас нет компьютера. И я покажу вам как. С помощью двух уникальных, но совершенно простых сайтов можно зарабатывать без определенного труда минимум 6000 рублей в день, да еще и на автомате. И самое главное, никаких социальных сетей, никаких активаций аккаунта и тем более комиссий за вывод. По сути, здесь все гениально и просто, всего лишь нужно скопировать ссылку с одного сайта и вставить ее на другой. Да, как бы просто это не звучало, но деньги метод действительно приносит и это самое главное. И вообще, кто вам сказал, что должно быть сложно? Сейчас в режиме реального времени вы увидите, как происходит сам заработок. Вот мы находимся именно на том сайте, который будет платить нам деньги. Все названия и ссылки я специально замазал, так как о моем методе узнают определенное количество людей. И это будут те люди, которым действительно очень повезет. Это мой аккаунт. Данному аккаунту более полугода. Как вы видите, на балансе за сегодняшний день нули, но это ненадолго. Чем мне нравится этот сайт, так это тем, что он платит каждый день. Давайте перейдем к левой панели и выберем офер для рекламы». Нажимаем и выбираем офер. Я выберу «IQ Options». Нажимаем на кнопочку «Получить ссылку» и переходим на страницу с описанием. Нам нужна вот эта ссылка. Копируем ее. Теперь давайте перейдем на другой сайт. Здесь тоже ничего настраивать не нужно. Нажимаем на кнопку «Создать компанию» либо «Я рекламодатель». И выбираем поток по количеству посетителей. Вставляем скопированную ссылку вот в это поле. Пишем название компании. Далее нам нужна почта. И вводим свое имя. Теперь нажимаем на кнопочку «Получить поток». И вот, отлично, ссылка запущена, и два сайта начали взаимодействовать между собой. Мы видим, у нас есть первая статистика, денежка начинает поступать. Вам, наверное, интересно, сколько можно заработать по моему методу, допустим, за 8 часов. Ставлю видео на паузу, и мы встретимся примерно через 8 часов. Итак, прошло около 7 часов. Давайте вернемся назад в кабинет и посмотрим, сколько заработали. Для этого нам нужно обновить страницу, обновляем. Вот, как вы видите, за это время мы заработали 22 тысячи рублей. Конечно, давайте теперь выведем деньги. Нажимаем на вкладку «Финансы». Как мы видим, доступно для снятия 22 тысячи рублей, реквизиты я вводил и вы будете вводить при регистрации, а также я вам подготовлю полностью настроенный персональный аккаунт. Я ввел Яндекс кошелек и сейчас выведу деньги. Нажимаем «Заказать вывод средств». Заявка принята и мы видим, что наш баланс стал равняться нулю. Теперь давайте зайдем на мой Яндекс кошелек и посмотрим пришли ли деньги, как вы видите сейчас у меня на счету 28 423 рубля, давайте обновим страницу и как мы видим нам пришло с учетом комиссии 20 000 рублей, два раза по 10 000 рублей, неплохо и это все на полном автомате. Вот, кстати, мои ежедневные доходы. Вы, наверное, спросите, какие гарантии, что это работает. Ребята, во-первых, вы все видите сами, а во-вторых, за меня говорят мои результаты. А вам самое главное, чтобы был стабильный результат, правда ведь? Всего лишь нужно скопировать ссылку с одного сайта и вставить ее на другой. Все, что нужно для простых людей. Узнать про мой метод можно ниже под видео. С вами был Виктор Бирюков. Всего доброго!